Итак, мы продолжаем нашу рублик, рубрику, как заработать в интернете. Вот такой вот сайт Pyduard. Он появился сравнительно недавно, но уже очень много занял премий по всему миру. Пользуются очень много людей для заработка. Здесь система уже немного посложнее, чем в Southprint. Первоначально, как вы зайдете на этот сайт, сколько там, по-моему, 4 дня, вы вообще нисколько здесь не заработаете. Но с каждым днем вы будете зарабатывать все больше, больше и больше. Суть еще. Ну, я думаю, с регистрацией проблем ни у кого не возникнет. Заходим на этот сайт. Вот я табличку сейчас открою. То есть здесь есть 15 групп. Даже получается 16. То есть когда вы зайдете, вы еще в первой группе состоять не будете. То есть первая группа нужно а, иметь от 1600 баб. То есть это вот не валюта такая, ну, как в SaucePrint рейтинг был. То есть приблизительно вот такая же вот единица. Чем больше бабов, тем более дорогостоящие задания вам будут доступны, То есть, вот. Так, как заработать баба? То есть вот проходим вот по этой ссылочке, каждый день будет доступно а, на первых парах 16. По-моему, вклады будет доступна. Позже станет их 8. Также я уже по заданиям платным я уже протекал сегодня. На автомате А про баб как раз опомнился, сказал, стоп. Надо же снимать видео, надо же людям что-то показать, рассказать. Ну, в общем, в принципе, когда вы откроете сайт, у вас будет такое же окно и 16 вкладочек доступно. То есть по 25 баллов, То есть заходим. Здесь нужно скопировать и вставить все. Ага. Подтверждаем капчу. Очень удачно у меня было окошечко. Все. мы уже с вами заработали 25 баб. Таким же методом зарабатывают деньги. Первоначально у вас, когда вы зарегистрируетесь на этом сайте, у вас не будет совсем этих заданий. Можно, конечно, купить пакет, то есть он 50 баб стоит, но лучше не надо, лучше зарабатывать бабы. Потом, когда вы наберете, когда вы наберете 1600 баб, у вас еще также вместе с баб, с заработком баб будет доступны заработок денег, долларов. Но тут самое большое народ задание это было за один цент пока у меня ну и как видно баб у меня мало Я зарегистрировался на этом сайте сравнительно недавно я не знаю месяц месяц еще наверное не прошло если по активным дням смотреть когда я сюда заходил то месяц еще сто ну, процентов прошло. Ну, в принципе вот такой вот сайт кому понравился заходить